Ребята, всем привет! С вами канал CryptoGain. Нашел еще один интересный проект. Называется он Non-Bright. Довольно-таки свежий. Но ни один, не два, немного больше ему. Ну, в общем, интересно. Сейчас расскажу подробнее о нем. Смотрю, его уже опять же рекламировали другие ребята. Отзывы очень положительные. В общем, в двух словах, что из себя представляет проект. То есть в дальнейшем они будут запускать свою платформу, да, мы сделаем свой блокчейн и то есть, за монеты э, будем покупать услуги на данной платформе, да, то есть э, на этой платформе именно э, Так, Пробежимся немного по проекту. Опять же, э, майнинга самого у нас нету. Сейчас посмотрим по ценам, вообще что у нас у нас идет вот пост э, да, майнинг и мастернода. Неограниченное количество будет монет. Мастернода, естественно, идет приоритет на нее 70 на 30 по сравнению с монетками, просто с постмайнингом. Время блока 100 секунд. 19 тысяч монет стоит у нас мастернода. Сейчас мы посмотрим, сколько на мастернода онлайн зайдем. них все забирают полтора миллиона монет. Не могу даже сказать, сейчас сколько это так, монет, неограниченное количество. Да? время стейка 1 час минимальное созревание ну, будем смотреть вот по блокам э, так это по поводу майнинга угу. сейчас посмотрим э, пост пакеты они продают то есть ну 0.1 биткоин 80 три ну цены в принципе меняемые можно взять э, тем более проект уже как бы ну, нормально, сейчас мы все это посмотрим мастернода у нас их две так, что они нам еще показывают Bounty у них компания да, на 500 тысяч монет Хочу посмотреть, не знаю есть она еще, нет не интересовался кошельки у нас на Linux на Windows, нет на iOS странно, почему-то 10 iPhone здесь Почему-то на ее нету, Но это не столь страшно. Ладно. Посмотрим по дорожной карте. Смотрим, что уже выполнено. Да, ну здесь все понятно. Продажа, да, то есть белая бумага, explore понятно. Альфа-версия. Вот есть уже версия этой платформы. Так. Баунти компании провели. Да, мы это уже поняли. Далее у нас будет листик на мастерноды онлайн. Да, вот все этого сейчас ждут. Сейчас как раз пресейлы на мастерноды, все покупают. Я, кстати, хотел еще, наверное, позавчера списать видео о этом проекте. Как-то не нашел время. Я смотрел, было буквально там 3-4 мастерноды. Сейчас уже 10, наверное, посмотрим, или 11. То есть реально активно покупают. Как бы, я думаю, здесь все будет нормально. Отзывы положительные. Так, здесь все понятно, мы дальше пока что не будем смотреть. У нас на данный момент мы видим, что есть уже, и как бы это ну, говорит уже о чем-то, да, то есть то, что уже выполнено. Дальше мы смотрим на CoinExchange, да, будет бы фас листинг не указывает, это очень хорошо. Белая бумага вторая. Так, что я хотел посмотреть на форуме да на форуме ну, я думаю здесь даже нечего будет там смотреть все то же самое время блока прямая хни стоит так что у нас еще есть интересного по блокам здесь все посмотрите разберетесь что вам еще вот интересного показать рассказать не знаю, я лично хочу взять здесь монет, пускай даже там самый минимум, да, пакет. Но, скорее всего, возьму, покажу, что из этого получится. Я думаю, получится точно. Потому что на мастер у меня просто бабок сейчас нету. Хотя я бы, наверное, взял бы, если были бы. Ну, никому пока что не советую. Но монет можно взять, монет можно взять смело. Даже самый минимальный там пакет, как бы свои деньги у процентов вы видите я думаю заработаете 90 процентов так у меня открыто да вот открытым смотрим да как я и говорил активных уже мастернот 11 рой у нас большой 8 дней окупаемость это неплохо неплохо было немного меньше сейчас но если то что мастернот больше конечно растет нас время это нормально я не думаю что это будет нереальное количество но Заработать здесь однозначно можно будет. Всего два дня осталось до того, как они уже появятся. Так что смотрите, ну реально интересный проект. Как бы я читал отзывы, да, положительно отзываются. То есть негативных отзывов слишком мало. Так что, ребят, смотрите, реально классный проект. Можете еще раз зайти все почитать. Кому интересно, пожалуйста, как бы на, на ваше усмотрение. Я бы посоветовал монеты купить. Реально можно поднять бабок. Думаю, кто-то это сделает, кому-то будет интересно. Отпишите, если кто-то купит, как получилось, сколько и так далее. Все, всем спасибо за просмотр. Если не трудно, поддержите лайками. Подписывайтесь на канал. Все, всем спасибо, всем пока.